Hello. Hello. Do you speak English? No speak English. What is your name? My name is Katia. Oh, yeah, yes, yes. Russia? No, Russia. Ukraine. Oh, yeah, yeah, yeah. Ukraina. Ukraina. Ya ricordo is Italiu. I Италия? Да. Не хотите ко мне приехать? Быть? Я в Италии. Быть моей женой. О, есть, есть, есть. Можно координаты, как связаться с вами. Чтобы встретиться. О, Сейчас у меня деньги попрошу. Я хочу, чтобы я, возможно, Почти все Деньги. Деньги. Встретимся, я дам тебе сколько хочешь. <связывая> Я тебе наличие Я... дам. Немного денег. Ищу жену хорошую. <связывая> Сейчас я дома не могу перевести. Поживите со мной покушать в ресторан. Куда? Когда? Когда мы стритим все, дам маны, маны. Ты мне очень понравилось. Лучше напиши свой номер телефона. Почему Я это? сам позвоню тебе. Ну, ну, ну, ну. No, no, no I <coughs> need <coughs> Никого. вообще нет у всех сетях. Дай мне свой номер. Да. Я сам тебя наберу. Mm -hmm. Тебе... Тебе... Дорого, обойдется. А? Теперь он жену ищет тебе. А что он написал? Он как ищет жену, если он хочет сам встретиться. Ага. С Италии. Сейчас. Я, нет. Как у тебя дела? Это наш мор. Это наш новый мажорик будет. Тебе не видит мне звони. Много денег спишу. Кого? Ном, номер корпоративный. У меня номер корпоративный, дорого будет мне звонить, работа, телефон. Спасибо, Жанна, скажу, что у меня то дорого будет звонить. Мне Святой. Святой. Святой. скажи, Святой. Святой. Святой. Святой. Святой. Сейчас, минутку, я на работе. Может, вы погодите далее? О, Мажорника, буду искать себе. Он сказал, что подождать минутку на работе. А сколько за Снимется, не спала, а тупо вс ⁇ будет. Джопа, когда мы будем сидеть, что